Сегодня сразу за шкодой Октавии. Или что? А, Джета у нас была. Замок зажигания Volkswagen Golf. Люди сами сняли. Возле мастерской. Я только ремонтирую. Отлично работает. Volkswagen Гольф. Так какой у нас год? 2008. 2008 год. Вот он замок. Не нужно ничего покупать нового. Все ремонтируется. Вставляем ключ. Поворачиваем. И заводим. Все работает с полуоборота. Вот такая вот фигня.